приветствую сегодня у нас распаковка на канале вот. сразу понятно что есть крылья для велосипеда упакованный ну, так как обычный здесь даже вот... дырочки заказу крылья даже должен быть комплект ссылка на него да обязательно сзади и переведем. Теперь почти уже надо бывать крылья. Дожди пошли. Итак, что мы имеем? Так, иди крепежим. Так, что у нас здесь? Угу. Понятно, вот сюда. Ну да, тут кнопочка, если видно. Которая будет регулировать длину крыла. И вот. не регулировать, а держать. Так, вот второе. Я первый раз вижу такие крылья довольно занятные ну, копежи у них переднее такое странное а, сейчас я разберусь и вернусь все держится я прикрепил такие у нас крылышки Не хватает длины крыла, потому что у меня есть багажник. Багажник раз тоже предотвращает брызги. У меня еще вот такой вот Так, насколько понял, это подсидильная держалка. Сюда набахла. Здесь ну, я в принципе разобрался вот этот подседло. Стоять. Так, это для переднего крыла тоже так не входит. Сюда крепится маленькими болтиками и гаечками. на вид она очень все прочная. закреплю. стяжка даже для подседельного держателя есть, чтобы затянуть под диаметр подседельного штыря и все будет держаться. в принципе я с этой покупкой доволен. сейчас установлю, покажу как это все будет выглядеть и дам ссылку в описании.